Но поскольку нет никого я в форме, я же поэтому не продаю... не я продолжаю не задавать не вопрос, да. чтобы вы понимали, в чем все органов, ясно. Скажите, а, а вы тоже не из органов, не не не Вот нет. точно не из органов. Скажите, не а, не... а на суде у Либетки вы не что не делали не в качестве, нет. ну, в милицейской форме? Вы, наверное, с советского РВД, нет? Не точно не из органов, да? Ага, хорошо. Если надо кому-то обратиться, то нет. Здравствуйте, я наблюдатель Белорусского хельсового Скажите, пожалуйста, можно узнать, вот? Кто охраняет сейчас данное массовое мероприятие? Надо охранять. Ну, вообще-то по международным стандартам любое массовое мероприятие надо охранять. Скажите, а вы из органов или нет? Нет. То есть вы просто здесь находитесь и гуляете. Угу. Спасибо. А скажите, а кому можно обратиться, уточнить, сколько ну, здесь там, сотрудников? На лавочках. на лавочках кто? У нас те молодые люди отправили к вам уточнить у вас, сколько сотрудников, не знаю. ничего не знаете? <связано> а мы не с милицией? Нет. Вы просто, да, стоите здесь? А а как хорошо. Ну, понятно, спасибо. Мы наблюдателя Белорусских <связано> комитета, скажите, пожалуйста, можете ответить на такой вопрос, сколько сотрудников милиция охраняет данное массовое мероприятие? Я бы вам тоже хотел задать такой вопрос. А, то есть вы не сотрудники, вы просто с рациями стоите вот так, да? <связано> вы... А мы вот наблюдатель, брохранитель. Mm -hmm. Так вы уточняйте, это. посмотрите, если видите, здесь сотрудники милиции. Посмотрите, то, то есть вы не являетесь сотрудниками милиции? Сотрудники правоохранительства. Кто? Вы являетесь? Мы уточняем. Мы, смотрите. Так вы пройдите, поуточняйте. Не, мы по Я, я говорят, просто в настоящий момент не... здесь нахожусь и смотрю. Просто, да? Вот да, просто смотрю.